Константин Батюшков Завет судьбы О вольность, дар небес, И сердце тихий жар На кухне закипел пузатый самовар, Зывает в дом гостей проворная девица, Бранится сам с собой беспечный мой возница, Щенята тощие резвятся не поймать, В гостиную окна читает детям мать, Все слышится окрест все тут же подмечаю. Мой друг, но где же вы пора напиться чаю? Оставьте на потом героев ваших книг. В застолье с пирогом, покою ни на миг. Киприда и рот нас занимают в туне. Но долго говорим о ветреной фортуне, о карточной игре, О платьях, о пере, о шелковой тесме и дамах при дворе, О жрицах вакховых, слегка обвитых хмеле, О вакхе, что для них играет на свиреле, И все гляжу на вас, Нам сладостна мечта, Которая, как щит, хотя пуста, пуста. Все сильно чувствую, блаженный нищий духом, И взором все ловлю и жадным острым слухом. Как строг завет судьбы, Под кровом тишины, при свете облаком поддернутой луны, Стегает лошадей, неистовый возница, И горестно признать, что не сумел открыться. А там, о, бог любви, минует день-другой, Расстанемся, увы, мой ангел дорогой. Я возвращусь в свое убогое жилище, В Пальмиру севера, где хладный ветер свищет, На хлябе и брига ложится редкий луч. Там странник дом искал в разрывах темных туч, А юность проводил в веселье и забавах, Грустя в душе своей о солнце и дубравах, И с ризы отряхал один лишь тлен и прах. Святая истина! Нет счастья в пирах. Лежащий на цветах меж нимф и нежных граций, Певец веселья осиротел гараций. Таков железный век! Кто прежде обметал пыль с мраморных крылец, Ныне знатен стал. Что ж делать нам? Пускай души, поэтов свойство, мечтою находить блаженство и спокойство. Счастливая мечта, вы, ангел мой, со мной, хранитель, гений мой, поэзии родной, Я возвращусь к себе, оставив пепелище, В Пальмиру севера, в убогое жилище, там. У камина став с паникшей головой, Блаженство в будущем Приму за жребий свой.